Ну, ты нашел гостиницу? Она хорошая. Теплая вода там есть. Мама, в городе скопилось 50 тысяч человек, а поезда все прибывает и прибывает. Ночевать будем здесь. А завтра? И завтра здесь. Но, если все такое ужасно, может быть, нам стоит вернуться в Петроград? Это невозможно. Нужно уже сестре и Фрицу, они ждут нас. Немцы пока никого не пропускают. Как долго это продлится, неизвестно. Нам надо решить твердо, либо мы ждем до победного конца и покидаем Россию, либо... И это говоришь ты? Не ты ли убеждал нас с Ниной, что цивилизованный человек должен жить в цивилизованном мире? Ты посмотри. Ты этого хочешь? Этого? Ты подумай. Разуй глаза. Как говорила Машка. Что они его? Всё-таки надо Разве теперь поймешь? Назад! Назад! Отойди! За Всех на фонари! Всех на фонари! И с вами тоже будет! За что? За что? Вы не видите права! Вы! Вы гадкие солдаты! Вы дрянь! Что? Это ты, бывший господин! Ни на что теперь не имеешь прав. А у нас отныне все права. Разодись! был приехать раньше, чем предполагалось. Как устроились? Кстати, забыл представить Константин Петрович Федоров. Таноич! Так, так же устроились? Спросите у него! Черт возьми! Я ничего не знал об этом. Очень сожалею. Надеюсь, вы понимаете, что это эксцесс как мы еще не всегда можем справиться с этим. Это не оправдание. Я не оправдываюсь. Я объясняю. Диктатура пролетариата, власть, опирающаяся на насилие, и в момент свержения старого строя, она не ограничена никакими законами. Короче, салус populis Супрема Лекс. Помните его, Ривнен. <соспорядок> Благо народа есть высший закон. Прекрасная программа. А как же быть честным людям? Честным людям... Революция не грозит ничем, даже бывшим. Сердюк, я товарищ Федоров. Что тут произошло? А он товарищ Федоров захаркину по морде вдарил и по матери обложил. Ну про твою приговорила. Понятно. Идите сюда. Слушайся. Как видите, офицер забыл, что сейчас декабрь, а не июнь семнадцатого года. Я понял. Правильно я говорю, братцы! России. А к немцам парламентчара? каких парламентчара? А мы спросим? Когда? Когда вы намерены наладить проход убегающих от революции буржуев? Ну и что? А да я не понимаю, братцы! Летим же лучше! Свой весь брат эксплуататор к ним попрёт! Попрёт! Значит, в их полку и прибудет границ! Константин Петрович! Они умышленно создают пробку на границе, чтобы вызвать беспорядки и осложнить начавшиеся переговоры о мире! Константин Петрович! Тут такое творится! Да видел уже! Ты на случай беспорядка меры принял? Про это от вас я второго слышу. А что я могу сделать? Ну, например, прикрыть пропускной пункт надежной армейской охраной. А где она? Надежная не нету надежной. А и есть командование не даст. Офицерьё! <клышко> и солдаты здесь не распропагандированные за войну до победного конца. А вы как же? А я из Питера. Угу. Товарищи, вы понимаете, какая обстановка на станции? Накаленная. Накаленная! А какого же рожнав офицеров расстреливаете? Совсем рехнулись? А если бы толпа раздавила вас, а потом пошла на проволочное заграждение, а немцы бы открыли огонь, сотни трупов, сорванные переговоры! Виновные в незаконном расстреле офицера будут строго наказаны. Можете не сомневаться. Товарищ, не мордовали тебя золотопогодники. Не материли, а мы натерпелись. Меня 10 лет на Сахалине пирогами почивали. Я же не мщу своим бывшим учителем. Ну, все. В следующий раз расправами не заниматься. Гамайон, да, да. собрать всех, кого сможешь. быть на чеку. Нина, почему ты вышла? Я же тебя просил. В душно, а знаешь, мама спит. У нее крепкие нервы. Володя, по-моему, она просто не понимает того, что происходит. А ты? Я не знаю. Не страшно, вот и все. Я завтра утром скажу к революционным властям, узнаю, что к чему. И вот что. Давай договоримся, Нина, что бы ни случилось, из вагона не выходить. Если начнется стрельба, сядьте с мамой на пол. Куда? На пол. Или лучше спрячьтесь под нижнюю полку. Ты меня поняла? Я поняла. Ничего нет смешного. Володя, а почему стрельба? Зачем? Ты что-нибудь выяснил? Собственно говоря, ничего, но здесь почти что фронт. Немцы, Стаса, жених. Мало ли что. Мы же едем к этим самым немцам. Чего ты их так испугался? Знаешь что, пойдем спать. Благо вагон пусты. Мы там будем одни. Ты так думаешь? Пойдем спать. Нина. Мне нужен твой совет. Мой совет? Как посоветуешь, так я и сделаю. Говори, Володя. Помнишь офицера? Утром. Озверелый солдат не убила его на моих глазах. Володя, Боже мой! <свист> убирайтесь! Убирайтесь курить на улицу! И так дышать нечем! Хамство какое-то! Извините. <свист> Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? В общем, нам всем. А? Разве ты не решил? Володя, я знаю, что у тебя есть совесть. Вот и все. тоже может принять участие в разговоре. Понимаете, я поменялся с вашими бывшими соседями. Ну, мне это, конечно, стоило, но вы очень надежный молодой человек. Да. Если бы вы знали с ударами, что ваш суп. Пожалуйста, ближе к делу. Извольте. Вот. Червонцы. Валюта. Свежая вода. Вы меня не поняли. Мой У русских такая замедленная реакция. Все это ваше. Допустим. Что же вы хотите от меня взамен? Вы берете на себя охрану моего семейства и моего состояния. Десятая часть золота сейчас. Остальное там, в родном Фахтарланде. Молчишь? А что я могу сказать, Володь? Вот именно. Такое предлагают раз в жизни. Да. Ну, хорошо. Я вижу, вам нужно подумать, у вас есть время до утра. Главное условие. Мой гонорар, ваша гарантия. За каждый промах я буду вычитать. Это справедливо, не так ли? Разумеется. Спокойной ночи. Мой на третьем пути в пассажирском составе, вагон номер четыре, рядом с вашим офицериком. Мы на станции в зале ждания второго этажа, рядом с буфетом. Вещи при нем. Все в порядке. Я готов. Я тоже. Господа. Господа. Все зависит от быстроты и слаженности наших действий. Проверим диспозицию. Я выключаю на станции свет, поднимаю людей, организовываю панику и хаос. Ваш подопечный, поддавшись общему настроению, рвутся границы к немцам. Что делаете вы? Подкалываю своего, беру сапояж, двигаюсь на привокзальную площадь. Офицерика, с вашего позволения, То же самое я сделай со своим. Ясно. А если люди вступятся? Вы плохо знаете людей. Мой милейший. В такие минуты каждый думает о себе. Итак, вы собираетесь у вокзала в проходном дворе. Я прихожу туда одновременно с вами. Вернее сказать, приезжаю. Все, господа. Разошлись. Да, господа. Я надеюсь на вашу честь. Все добытое мы поделим по-братски на той стороне. Попытку выйти из игры с добычей буду карать смертью. Усиль патрулья. Пошли в ближайший полк. Пусть потолкуются с полковым комитетом. Нам хотя бы роту с двумя пулеметами. Я послал уже. Жду ответа. Найди этого офицера, пограничника. Да не пойдет он к нам, Константин Петрович. Вон. Туда намылился. Шкуры они все. Кто они? Творяне. товарищ Красин, Дворянин, Ульянов Ленин тоже, да и многие из наших, разве в этом дело? В этом, Константин Петрович, что-то большинство из них за свои мертвые привилегии цепляются. Привилегии, да, тот а. ты прав. Почему погас свет? Чёрт. Господа, господа, немедленно что случилось? Басту! Как из России ни одного человека! К мосту, господа! мосту! мосту! К мосту! Господи, господи, господа! господа! господа. Господин, господи, господи, офицер, караул, офицер, Помогите! Помогите! а немецким позициям приготовится занавес! Правая шеренка Кругом. бою! Все назад! Будем пропускать только в установленном порядке! Однако хватка у вас. Слушай, капитан. Mm. А ты теперь что же? В установленном порядке туда? К германцу. Да майор. У меня в вагоне осталась семья. Позвольте мне идти. Если что, мы в вокзал. Кладите в кабину. Где остальные? А вон идут. Все лучше, лучшем А твой офицерик ушел? Построиться. Да мы че не солдаты? Зато я офицер. Хочу поблагодарить вас от лица службы. Становитесь ширенгу, ребята. Чуть это он? Вы ребята свое дело сделали старательно и хорошо. Я благодарю вас от души и прощаюсь с вами. Что делать будем? Другой раз успевать будем. И что делают? А что, Константин Петрович? Обалдеть можно. Это граница. Нам еще придется ко многому привыкнуть. И еще большему научиться. Я думаю. Идемте. Господа, мы пригласили вас на эту встречу, чтобы решить вопрос с беженцами. Намерены ли вы начать пропуск беженцев? Господа, вы рассчитывали на возникновение беспорядков и в связи с этим на осложнение в подготовке мирных переговоров. Вы убедились, что хаоса на границе не будет. Ваше решение. Германское командование готово пропустить всех, у кого в порядке документы и кто не вызывает у нас сомнений. Из числа собравшихся на станции сомнений не вызывает никто. Это представители имущих классов, которые бегут от русской революции. Если вы готовы, можно начать. Мы готовы. Будьте здоровы. Алфедер Зейн. Вот так. Что происходит? Это безобразие. Я буду жаловаться. Я буду жаловаться. Вы не имеете права подбирать собственность. Тихо, гражданка, тихо. Я буду жаловаться самому Марксу. Хм, Маркс уже одобрил наши действия. Прочите на досуге манифест Коммунистической партии. У вас нет совести. В отличие от вашей буржуазной совести, наша совесть революционная. Вы обобрали, народ, а мы это все вернем. Вот ваш паспорт и проходите. Следующий. Давайте, давайте. У аппарата Минжинский. Здравствуйте, Вячеслав Рудольфович. У аппарата Федоров. Хочу проинформировать о сложившемся положении. Мне представляется, что основная тенденция сегодня вывоз ценностей и, конечно, контрабанда. Это только сегодня. Мы считаем, и Владимир Ильич горячо нас поддерживает, что основная функция границы все же политическая. Вам придется охранять страну от контрреволюционеров всех мастей, и это не за горами. Опытные люди считают, что здесь потребуется не менее 65 тысяч штыков и 200 танковых пулеметов. Прошу передать это в Реввоенсовет Республики и лично товарищу Ленину. Скажу откровенно, только теперь до меня начинает доходить, что такое граница. Ну и службы по ее охране. Если бы не вы, вчера могло произойти несчастье. Не надо меня благодарить. Я действовал так, как мне полагается. Ну и все же, я сообщил о вашем поступке в Петроград. Сегодня утром по прямому проводу. Народный комиссар финансов товарищ Минжинский просил передать вам свою искреннюю и глубокую благодарность. Спасибо. И еще. Принято решение о возобновлении деятельности пограничной охраны. Позвольте, в день октябрьского переворота. Так. Революции. Хорошо, пусть будет революция. Один ваш революционный товарищ попросил освободить помещение штаба и объявил, что все отныне люди-братья и границы больше не нужны. Стало быть, и мы. Становитесь, давайте разберемся спокойно. Первое, революционный товарищ, который вам это сказал, либо дурак, либо провокатор. Да. Глава нашей партии большевиков, Ульянов Ленин, говорит, что мы стоим за необходимость государства. А государство предполагает границы. Естественно. Это раз. И второе, в прежнем своем качестве вы нам действительно не нужны. Не понял. Тут вот нет противоречия. Старая государственная машина должна быть разрушена до основания и построена новая. Я спрашиваю вас, Владимир Васильевич, вот вы бывший дворянин, капитан отдельного корпуса пограничной стражи. Хотите вы принять участие в строительстве этой новой государственной машины? По совести не лукави. Наконец-то. Владимир, объясни мне, что это значит. Только одно. Мы остаемся. Где остаемся? Пока что здесь. На границе сложная обстановка. На какой границе? С немцами. Значит, дядя Фрид немец за границей? Мама, права, что ты говоришь. Я еще хочу знать, кому ты намерен помочь. Какая разница? Большевикам? Какая разница? Государству нужны границы. Они хотят создать их заново. Я должен им помочь. Александр Николаевич назначен начальником штаба нового управления. Папа? Господи, есть справедливость на свете. Так... Знает, Кирил, по-моему, Володя все правильно решил. Ну, вот что, дети мои. Я, конечно, многого не понимаю. Но одно я знаю наверняка. Мы и они, дворяне и холопы. Я с Капиталиной всегда ходила по разным тротуарам. Я со своего тротуара не сойду. Повыщаю. Проводи меня. Мама Что от меня требуется? Документы вещи на досмотр Давайте Вот Пропустите к гражданку. Без досмотра. Ну, нет. Вы у всех все отнимаете. Я знаю, пусть мой сын продался вам. Это еще не основание для послабления лично мне. Не нуждаюсь. Ты еще вспомнишь свою мать, Владимир. Владимир Алексеевич, в семье там всякой бывает. Вы ушибка не переживаете. Вот. Нина Александровна, с вами остается. Да и мы вас в беде не оставим. Кажется, справились. Более сотни в день теперь не будет, а впоследствии и того меньше. Нам надо серьезно подумать о границе как таковой. сплошного фронта между нами и немцами нет. А в этих разрывах, конечно, появятся и контрабандисты, и бандиты. Уже появились. Убиты четыре человека. Похищено золото. Преступник скрылся на автомобиле, а в городе пока ни милиции, ни черта. Что за автомобиль? Вы выяснили? К сожалению, мы пока этого не умеем. Что вы решили? Мне надо отправить жену в Петроград. Нет, нет. Нет, нет, нет. Я останусь. Константин Петрович, умоляю вас, прикажите ему не спорить. Я думаю, Нина Александровна права. Ну, а что она здесь будет делать? Где жить? И вообще, за время моей службы такого еще не было. А, а теперь не будет другого. Володь. Пойдем в вагон, соберем вещи. Ладно? Слушаюсь, товарищ жена. Собирайтесь. А Гамайон вам подыщет пока какую-нибудь квартиру. Завтра утром поедем вдоль фронта, посмотрим обстановку, поставим сторожевые посты. Ну и до вечера. Майюн задерживается. Видно, не нашел нам пристанище. Ой, как странно. Была какая-то жизнь, надежда. Все было привычно, понятно. И вдруг... Ты знаешь, меня не покидает ощущение, что все происходящее это сон. Ловлю себя на остром желании проснуться. Видимо, нам Придется привыкнуть к этому сну. Выбора ведь нет. За матерью я не пойду. Я знаю. Ну что ж. Придется идти к вокзалу. Да. Володя, знаешь. А я раньше никогда не обращал просто внимания на всех этих. Унтеров и солдат. А по-моему и мою. Очень порядочный человек, как ты думаешь? Не знаю. Владимир Алексеевич, пожалуйте за мной. Я вам квартиру в самом центре ликвизировал. Там раньше какой-то немец жил, ну а сейчас он сбежал. Второй этаж, две хорошие комнаты, мебель в полном порядке, кухня есть. Но я так полагаю, что хозяйке вашей понравится. Спасибо, Иван Трофимович. А как в городе с продуктами? Клуб с продуктами? Нет, ни черта. Ну, эти, спекулянты, торговцы, все попрятали. Говорят, в городе открылся какой-то черный рынок. Вот на нем все есть. Тебе, пожалуйста, мясо любое, осетрины, икра, белужья, все есть. Да на бы крупы, муки. А как насчет хлеба? Хлеба? Есть пока. Ну вот мы и приехали. Ваш дом, банк напротив. Пока не работает, служба разбежалась. А почему на втором этаже свет? Ну, видим, кто-то из городских властей нагрянул. Ну, вот ваш ключ. Спасибо, Вы устраивайтесь. А я пойду на всякий случай гляну. Что там к чему? Подожди меня здесь. Мандат у тебя есть? Мандат у товарища Житомирского, рассматривает помещение. Говорит, привез городского комиссара по финансам. Ладно, пошли. Все равно мы этого Житомирского с тобой в глаза не видели, а в мандатах этих сам черт ногу сломает. Автомобиль. Чего? А -а -а. Знакомый Завчик. Как? Спокойно. Вот автомобиль. Сидеть. Сидеть. 等一下 Ушел? Чего это у тебя? Не поверишь, Ван Трофимович, за всю службу первый раз. Смотрим. из-за чего сырбор? Деньги. Не наши. Bank of England. для sum of five pounds. Фунты стерлингов. Купюр по пять фунтов. В каждой пачке по сто штук. А тут их не менее пятисот. Вот и считай. 250 тысяч. По прежнему курсу. Шесть рублей фунт. Ничего себе. Полтора миллиона получается. С ума сойти можно. А по нынешним вообще не пересчитать. Знали мерзавцы за что. жизнью рисковали. А с другой стороны? На кой черт им здесь? Иностранный день? Ладно. Оружие держи на готове. Пошли. Пошли. Наивные рассуждения. Серж пришел с немецкой стороны. Собирался обратно. Когда он вернется, сегодня эти деньги у него охотно купит. Кто? На кой черт мне за деньги деньги покупать? Одежда, хлеб, это я понимаю. Это же... Это же валюта. А еще хотите... Всей России управлять, а, Иван Трофимович? Таких элементарных вещей не понимаете. Научимся. А на первый случай у нас образованные есть. Вот ты, например. Володя! Володя! Боже мой, я думала тебя убили. Привыкай, Нина. Это тебе не при штабе. Да ладно что вам так шибко пужать. Тут дело, Нина Александровна, вот чемодан. С деньгами отняли. Можно сказать, народные. Денежки. В банке солдата убитого нашли. Ясно дело. А то как бы они в банк попали? Время такое, Нина Александровна. Мы в них. Они в нас. Ну ладно. Пошли, там, дровишка мал съесть, чайник. У меня хлеб, сало. Пошли. Все-таки сдвинулось дело с мертвой точки. А я уверен, что половина этих людей увезет свои ценности с собой. Можете не сомневаться. Почему вы так считаете? Что везете? Одежду. Сахар. Фунта два. И деньги. Рублей пятьсот. И все. Истинный крест. Посмотрим. Последний раз спрашиваю. Вы все назвали? Вот Тина. А чего я не назвал? Вы, гражданин дурака-то не валяете. Думаете, спрятал, чего? Прошу. Прошу. Дайте нож. Вот. Это мои дедушки, бабушки, тети, дяди и дети. И все ваши. А чьи же? Мои. Изапе. Натье. Дедушки. Авторы этих работ крупнейшие художники 18 и 19 веков. Кого вы купили эту коллекцию? Да это мои дяди! Советую говорить правду! Я достал это все у кухарки Иванова Тенчанского. Наверное, слышали такого. Господа неизвестно где, а мы с ней приятели. Это все стоит не менее 40-50 тысяч золотых рублей. Уезжали бы сами, раз не потерпешь. Что же вы Россию разворовываете? Она будет-то! Да? Россия будет! Вон, истинорусские к немцам бегут! остается то кто? Комиссары! Тайнородцы! Проваливаете вы, истинорусские? Герменцы! Ублюдки! Погодите! Дайте срок! Мы вам всем трепуху-то повыпустим! Мерзавцы! И будьте вы прокляты! Таких отпускать нельзя. Согласен с вами. Таких надо отводить в сторону. Вон туда по гаузу и сразу пули в лоб. К сожалению, не имеем права. А вам спасибо, между прочим. За что? Вы мне еще одну сторону границы помогли открыть. Константин Петрович, сколько их этих сторон то еще откроется? Перечесть пальцев не хватит. Касатин Петрович, вам личность Петрограда. Правительстве назначен доклад о состоянии дел на западной границе. Вам надлежит быть завтра в 15.00 в Смольном. Менжинский. А? Владимир Алексеевич, мы едем первым же поездом. Через полчаса. Позвольте, с чем здесь я? Здравствуйте, нам позарезно уже начальствующий над этим далеко непростым участком границы, надеюсь, вы это понимаете, иной кандидатуры не вижу, и я свою точку зрения Позвольте. буду отстаивать в Петрограде, полагаю, Елена теперь поедет с вами, Гамаюн привезет ее сюда, Есть. все, встретимся на перроне, да, Гамаюн, скажи Зуеву, что он остается вместо тебя, и пусть глядит в оба, есть За семь верст киселя хлебат. Большевички. Черт знает, что свободу называется. Чего возвращаетесь? Двинский вас, кажись, никто не держал. Шлип своим немцам, и делу конец. Вот именно. Черт, надо ж было податься своим святым чевствам. Ностальгия замучила. Черт! Стадо хрестинок, вас никогда не было не будет никакого порядка! такой! Так никому и ничего не докажешь, да, мою. А рядок будет. Это вы еще 200 лет будете повторять. В том, что происходит, теперь виноваты не мы. О, Господи, за что же Россия такая участь, господа? Володя, Володя, а как ты думаешь, где сейчас Зинаида Кирилл? Не знаю. Перед прошу больше не упоминать, никогда. Володя! Того, чем мы жили, Нет. Мир лопнул, разломался навсегда, возврата нет. Каждый выбрал свое, тоже навсегда. Как учил бывший поп, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Идем, пошли. А я, честно сказать, уже не чаял свидеться. Молодцом. Не понимаю, вы о чем, Александр Николаевич? Вот вернулся и молодец. Знаешь, Володя, я все думал, каких слов я тебе не сказал тогда, перед отъездом, что не сделал, чтобы удержать. Ну разве тот русский, скажи? Той за поголтела, ругает, Боже, царя храни, по праздникам разбивает. Нет, русский. Тот, кто в реколете в разлом, России грудью защищает. Но это я так. Разговорился по-стариковски. Извини. Вы, конечно, правы, Александр Николаевич. Все-таки, где она, Россия? Одно название осталось. Говорят, что все рухнуло, погибло. Нет, если у России есть армия, значит, есть и Россия. Проходи, товарищ, проходи. Пропуск. А вам чего? Я по вызову. Товарищ Хлебнев назначен руководить пограничными войсками республики. У него документы в порядке. Пропустите, пожалуйста. Я военный комиссар по Но Ну, если с вами проходить. Пожалуйста. Прошу не обижаться, Александр Николаевич. Я не барышня. Теперь каждый из нас обязан наново завоевать доверие народа. Наново? Ваша правда, просто завоевать. Товарищ Мельжинский. Всего доброго. Спасибо, До свидания. До свидания. Здравствуйте, товарищи. Вы очень точные товарищи. Это особенно приятно нам, начинающим бюрократам. Но придется подождать. Обстоятельства изменились. Только что получено сообщение, что генерал Каленин и Атаман Дутов подняли контрреволюционный мятеж. Правительство приступает к обсуждению ответных мер. Это гражданская война, товарищи. Будем смотреть правде в глаза. Здесь вы можете подождать. Располагайтесь, раздевайтесь. Я за вами пришлю. Да. Изменился наш смольный. В первые дни здесь вулканы кипели. А это зачем? А раньше здесь был институт благородных девиц. Руины прошлого, так сказать. Осколки. Ля Сальда ри. Виф Да здравствует император. Нет, теперь должно быть так. Виф ля. Ри. Бу. Да здравствует Республика Советов. Взгляните-ка. Откуда они здесь? Раньше я их не видел. Вам просто было не до того. Вероятно, это воспитанницы младших классов. Я забыл предварить. Младших воспитанниц Владимир лишь запретил выселять, пока не подыщет другого помещения. Ну да. Это же дворянки. Это дети. Просто дети. Вот и все. Товарищ Ленин ждет. Идемте. Владимир Ильич ждет. Разрешите, Владимир? А-да-да-да. Да, да. Прошу, прошу. Входите, товарищ. Прошу, заходите. Заходите располагайтесь. Садитесь. Прошу вас. Поближе. Ну что ж, товарищи, мы начали мирные переговоры с немцами в Брест-Литовске. Мирный договор ликвидирует линию фронта и создаться демаркационную линию, а затем и линию границы. Вы что-то хотели сказать, товарищ? Моя фамилия Данович. Если позволите. Тогда а, прошу, сидите. Границы. Это линия, разделяющие два государства. Да, весьма точно. Далее. Немцы находятся на территории России. И, судя по всему, отсюда не уйдут. Так, и что же? Какая же это граница? Вот она что. Сердце русского патриота не может вынести национального позора. Товарищ Танович, вам случалось когда-нибудь драться? Драться? Да, кулаками. Нет, впрочем, давно в кадетском корпусе. Так, вы всегда выходили победителем? Иногда. Ага, и как же вы поступали, когда соперник оказывался сильнее вас? Вставал, начинался все с изно. То есть, набирали сил и побеждали, не так ли? Это разные вещи. Нет, это не разные вещи. Нам, как воздух, как глоток воды, нужна передышка. Любой ценой, любой. Потому что незаплатимо любую цену сегодня, завтра мы потеряем советскую власть, а значит и Россию. Вот вы офицер пограничной стражи. Как по-вашему? Что нам необходимо делать? И как? Может быть, есть смысл перейти на немецкую систему охраны границ? Извините, нет. А почему же? Немецкая или французская система обойдется нам дешевле. Я знакомился с вопросом. Немцы охраняли границу конными разъездами, французы тоже. У нас были постоянные посты и секретные дозоры. Ага. Ну да, конечно. Это будет значительно надежнее. А что думает об этом комиссар товарищ Федоров? В теперешней ситуации а я думаю, и в дальнейшем тоже, ибо республика еще будет долго находиться во враждебном кольце, нам следует, не жалея сил и средств, создать совершенную систему охраны государственной границы. А, понятно. Не жалея сил и, главным образом, средств. А как к этому отнесется наш верховный руководитель пограничников, народный комиссар финансов? О постах и дозорах? Нет, о средствах. Вы прекрасно все поняли, Вячеслав Рудольфович. Я думаю, комиссар по финансам должен экономить. Я за. На подобной экономии можно только проиграть. Ну что ж, с вашими довдами согласен. Я попрошу совет выделить для охраны границ нужное количество войск. Вам же, товарищи, остается только сделать так, чтобы враг... Никогда не прошел границу, как верно сказал об этом товарищ Федоров. Я хочу попросить вас, товарищи. Прямо сейчас трудные, голодные, а служба ваша и того труднее. Всегда помните о солдатах, о рядовых. Пусть они всегда будут сыты и одеты. До свидания, товарищи. До свидания, Владимир. До свидания. Вас, Господин Ульянов, я вас понимаю, более того, я готов служить революции, если это нужно, но жестокость, толпа мстит нам, это страшно. Жестокость. Как вы полагаете, смирятся контрреволюционные офицеры с победой и революции? Дутов не смирился, господин Ленинжинский нас уведомил. Не смирился. И тысячи, десятки тысяч других не смирятся. И выступят против советской власти. Революционная партия рабочего класса будет карать за эти выступления смертью. И иметь здесь ни при чем. Мне говорили, что большевики... Принципиальные противники смертной казни. Это чушь. Никакая революция не обходится без смертной казни. Вопрос лишь в том, против кого конкретно направлено это оружие. До свидания, Александр Николаевич. Я полагаю, у нас был чисто теоретический диалог. Хочу сказать тебе абсолютно искренне. Если помнишь, после высочайшего рескрипта о пожаловании мне чина генерал-майора, я ходил представляться императору. Он спросил, вы служите на границе? Я говорю, да, ваше величество." Он спрашивает, как там у вас с охотой? Кабанов много? Как раз за день прошла из Финляндии с боями шайка контрмандистов. Погибло много солдат. Я, конечно, не думал, что он будет спрашивать об этом, но говорить о кабанах, когда служат панихиды, Протокол номер 21. Заседание Совета народных комиссаров РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Председательствует Владимир Ульянов-Ленин. Присутствует Дзержинский, Сталин, Петровский, Глебов, Минжинский, Акселерот, Шотман. Постановили. Назвать комиссию Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете Народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее. Декрет Совета Народных комиссаров РСФСР об организации пограничной охраны. Для защиты интересов республики утверждается пограничная охрана. Высшее руководство принадлежит Совету подведомственному народному комиссариату по делам финансов. Непосредственное руководство сосредоточивается в главном управлении пограничной охраны. Пограничники состоят на полном довольстве республики. Члены их семей обеспечиваются на общеармейских основаниях. Пограничная охрана комплектуется лицами, вступающими на службу по вольному найму.